Меня зовут Галина, мне 49 лет, я из города Пятигорска. Хочу оставить отзыв после прохождения курса Генетическое здоровье. С этого курса началось мое знакомство с Анатолием Некрасовым и с пространством Майе, чему я несказанно рада. На курсе Генетическое здоровье задания настолько простые в выполнении и занимают немного времени, что с этим можно справиться даже работая на основной работе. Особых проблем со здоровьем у себя я не наблюдала, но я видела их в своем окружении, у своих близких. И это тоже наводило меня на различные мысли, что стоит заняться здоровьем, дать также здоровье дальнейшим своим поколениям, детям, внукам и так далее. Лично мои изменения после прохождения этого курса я заметила, что э, на работе в офисе заболели сразу несколько сотрудников, включая меня, с одинаковыми симптомами. Но только с той разницей, что у меня это было лишь легкое недомогание и незначительное повышение температуры. А у остальных это была высокая температура и более сильно выраженные симптомы. Я считаю, что это тоже заслуга прохождения курса генетическое здоровье. Также улучшение в самочувствии, в настроении я наблюдаю у своих близких родственников, что тоже меня очень радует. Также я продолжаю выполнять энергетический массаж каждый день, после которого идет заряд бодрости, энергии, хорошего настроения на целый день. Хочу выразить... Благодарность Анатолию Александровичу Некрасову и всей команде моей за столь замечательный, легкий в исполнении, простой курс, но очень нужный, очень своевременный и очень важный для проработки своих задач по здоровью, а также работы со своим родом. Благодарю.